Одна из ярких и знаковых черт Севастополя – обилие мощных чугунных артиллерийских орудий периода Крымской войны. Сегодня их можно увидеть на Малаховом кургане, 4-м бастионе, внутреннем дворике Музея Черноморского флота, Константиновско-Михаловских береговых батареях. Впрочем, когда говорят о главных символах города, эти орудия почему-то не вспоминают. Однако их роль в истории Севастополя, формирование его духа переоценить невозможно в чем в очередной раз убедился форпост. Во время Первой обороны Севастополя против вражеских войск использовали сотни корабельных, крепостных и пехотных орудий. Примерно таким же количеством стволов отвечали армии союзников. На тот период артиллерия представляла основную ударную мощь любой из армий и флотов. У нас тоже артиллерия была... В особом почете, причем вот э, середина 19 века, мы активно занимались, скажем так, промышленным, ну, не ш, можно даже сказать, шпионажем, перекупали специалистов, например, э, извини, э, известный изобретатель э, «Коронат». Ольга Ской. Он работал у нас, на, был куплен, на, на, на службу, значит, Российской империи поступил и работал, значит, главным инженером одно, одного из наших заводов в 1850-х годах, которые отливали орудие. Есть, у нас было типовое вооружение, как правило, это, значит, береговая артиллерия, то есть крепостная. Это 24-фунтовые, 30-фунтовые, 36-фунтовые. И немного очень было 68-фунтовых орудий. Под значит, конец войны начали поступать, мор... значит, это пушки. Кроме этого, мортиры. На тот момент классификация во всей Европе орудий была по весу ядра которым бы орудие могло выстрелить из канала ствола. То есть орудие могло не стрелять, оно могло стрелять картечью или еще чем-то. Но если вот оно выстрелило ядром, и ядро весило, допустим, 24 фунта, оно называлось 24 фунтовая или пушка или коронада и так далее. Чугунные корабельные орудия отличались от крепостных не сильно. Этот крепостное орудие, чугунное орудие. Вы видите, здесь у него более-менее в хорошем состоянии винград. Сюда заводился конец, и с помощью его проводилось наведение. Есть понятие лафет и станок. Вот, значит, это для корабельного орудия. Для берегового орудия он поворачивался в амбразуре там, на, в секторе стрельбы. Поэтому, когда поставив корабельное орудие, их по горизонту было наводить относительно проблемно. Нужно вот такую махину было развернуть по горизонту вот очень хорошая в константиновской батареи макет поворотный там вот это вот как бы орудие полностью практически по чертежам вас создает. довольно сложный а это вот металлический лафета лафета венгловского но принцип такой если вот здесь венград вы видите э, с проушиной то на морском орудии это 36 фунтовая вот мы подходим пушки образца тут Написана она 1848 года. Длинная э, пропорции номер два. Значит, у нее принцельная планка, типовое вооружение для орудий того типа. А вот Винград у нее составной. То есть здесь он принцип такой же. Наводился, заводился конец, убирался, значит, фрагмент и наводился по вертикали. В основном орудия того времени стреляли тремя видами снарядов. Вот эти боеприпасы которые использовались в Крымской войне. Если вот такое ядро было цельное, оно называлось ядром. Если оно было полое, в него было отверстие, которое называлось очко, для венчивания запальной трубки, внутри заряжалась картечь от 1 до 10 номера, которая различалась по калибру. В смеси с порохом после выхода из канала ствола воспламенялась трубка, горела по времени и... Попадала разрывными элементами, взрываясь в воздухе, поражала противника. Меньше одного пуда это гранаты, больше одного пуда бомбы. На константиновской михайловских батареях были ядрокалительные печи от 4 до 6. В ядрокалительных печах такие вот, если это ядро, раскалялось. Свет был специально определено, до какого оно раскаляется. Щипцами укладывали после... Заряда через пыжи промасленные и смоченные водой, чтобы не было возгорания. Довольно быстро нужно было работать. И выстреливали задача раскаленным до темно-вишневого цвета ядром поразить корабль, чтобы его воспламенить. В идеале попасть в пороховой погреб, но в любом случае или такилаж воспламенить или, конечно, борт воспламенить. Вот такие средства, боеприпасы использовались в Крымской войне. Кроме этого, также использовались различные, значит, вязанная кортеч, которые задача перебить такиваж кораблей. Ну, вот это вот были основные типы боеприпасов. Для обывателя все, что стреляет большими снарядами, пушка, для артиллеристов, каждое орудие особенное. По классификации классической у нас получается, что название орудия зависит от соотношения длина канала ствола к калибру. Если это 3,6-3,5 калибров, это мартира. 5, где-то 6,12 это пушка. Больше это гаубица. На этот момент орудия все заряжались с дульной части. Были опыты с казнозарядными орудиями, ну, делать казну. Но, в принципе, на тот момент перед Крымской войной основное орудие вооружения всех и союзных армий российских, это было, были крепостные пушки чугунные и... Полевые пушки из артиллерийского металла. Одними из самых мощных орудий периода Крымской войны были бомбовые пушки, которые иногда также называют бомбическими. Это вот у нас ствол трехпудовой чугунной бомбовой пушки образца 1849 57 года. Значит, за счет чего посчиталась она бомбы? Мощные боеприпасы. Осяк ЦАФ написано «сверяем». Левая ЦАПФа на казенной части, запальное орудие, 1860, прочерк, 39 пудов. На верхней, 260, 26, 99, роскошное орудие, роскошная сохранка, сказать нечего. Это одна из 250 пушек, которую заказали Российская империя на, на шведском заводе ставшую Вот здесь шведская маркировка, номер 216. В то время орудийная прислуга одной пушки составляла 5-6 человек. После каждого выстрела пробанивался ствол. Есть специальное приспособление, которым сначала доставался не раз а, а, остатки. Значит, э, Картуза. Картуз это порох, завернутый в какой-то там фрагмент. Обычно это шел, иногда пропитанный с бесом, чтобы разгоряченное оружие, орудие не воспламенило его. Вытащили, очистили канал ствола, пробанили его. Раз или два банник прошел, чтобы удалили нагар. В это время орудие немного остыло. Банником или специальной приспособы протолкнули заряд в камеру, пыш, снаряд, бомба или назначенный тип боеприпаса. После этого снова пыш и вот сюда вот вставляется запальная трубка. Значит, на первых этапах орудий старых сюда подносился фитиль. Потом сюда подносилась трубка, воспламенялась с помощью приспособления. Там пара, как такое, длинная трубочка, вот кто ребята здесь, севастопольцы. Как правило, раскапывая старые, там как бы вот, в прошлом веке, это вообще было как бы, как земли не видно было, этих трубок лежало. Сейчас, к сожалению, практически найти даже трубку такую, это вот где-то гуляя там за городом, это довольно большая редкость. Если в крепостной и морской артиллерии, как правило, использовались чугунные орудия, то полевые пушки были сделаны из специального артиллерийского металла с использованием меди и олова. Они были гораздо компактнее и легче, соответственно, мобильнее, но стоили значительно дороже чугунных орудий. Орудия полевые, как правило, были э, легче, чем корабельные орудия. Э, чугун имеет более как бы, отлит для тяжелых воздействий, и он, естественно, более массивный. В бою, в, полевой, в полевых условиях нужно было маневренность, поэтому более дорогое, но более легкие орудия отливались из артиллерийского металла. Это 10% меди и 1% олова или каких-то присадок. И поэтому, окисляясь, получается вот такая вот патина. Но в данном случае очень хорошо ухаживают за ним. А лучший уход за ним – просто его не трогать, и оно как бы проживет долго. И счастливо. Такие трофейные орудия хранятся во внутреннем дворике Музея Черноморского флота. Вот перед вами шестифунтовая пушка, полевая пушка британская. На как на каждом орудии того времени, сверху орден м мастера дженера Фортили, главный артист, и орден монарха. Чем интересен орден? Владелец его, лорд. Роглан. Он был, кроме командующего союзными войсками, то есть британскими войсками, был э, во время Крымской войны дженерал мастеров артиллери. ниже эмблема королевы Виктории. Лапки традиционные британские трехорудийные. Год отливки 1850, я полагаю, 54-й. И мастер Т. Амбурей известный мастер в, в королевском британском дворе. Стреляло такое, это орудие полевое, перевозилось на значит, э, лафете, хобот, которого переворачивался на ходу. Ну, довольно эффективное полевое, полевое орудие. Роскошный образец, 24-фунтовая британская гаубица Миллера. Миллера. Здесь сверху мы видим уже другой орден монарха. Это орден сэра Генри Пейджета, маркиза Энглина I. Знаменит он тем, что командовал при Ватерлоу к сводным полком кавалерии и артиллерии. Ниже герб Виктории. Отсутствует второе реинфорсовое кольцо. Поэтому мы можем сказать, что это... Вот здесь нечитаемо, но так как Педжет был с 1846 года мастер дженерал артиллерии, а в 1851 году уже гаубицы прекратили принимать, так что, скорее всего, это 1850-е годы. Как ни странно, некоторые может показаться, орудие атаманской порты 1228-1229 год по Хиджи долго пытался определить, чья это Тугра, но мне востоковеды подсказали, что это Тугра Мехмеда II. Роскошное орудие. И причем Турция была одна из мощнейших артиллерийских держав на середину XIX э, века, хоть как бы не пытались у -у -у умолить ее достоинство. Среди экспонатов музея Черноморского флота и секретная российская гаубица. Но вот это, вот, к сожалению, может к счастью, уже не использовалось, это, я считаю, самое секретное орудие в Севастополе и самое одно из ранних медных орудий. Это секретная гаубица или графа Шувалова образца 1756 года. Секрет его заключался в коническом канале ствола, который давал разлет по горизонту. Это был страшный секрет, и после каждой стрельбы оружие, канал ствола закрывался чехлом. За разглашение смертная казнь официально. Полевые орудия устанавливались на специальную колесную платформу лафет. Такой экспонат также находится во внутреннем дворике музея Черноморского флота. Это лафет для российской 12-фунтовой пушки, которая была основой полевой артиллерии во время Крымской войны. Во время Альминского сражения орудия находились на 12-фунтовое орудие на таких лафетах. Владимирский пол ходил в контратаку, пытался отбить орудие, потому что флагов тогда не было у артиллеристов, а флагами считались орудия. Вот. Смогли отбить два раза в контратаке, но лафеты были перебиты, поэтому пришлось отставить такой лафет. На таких лафетах располагались наши 12-фунтовые э, пушки и немного с модификацией лафет был, ну, практически такой же. Полупудовые единороги во время Балаклавского сражения, которые защищали наши артиллеристы. После Крымской войны в Севастополе осталось очень много орудий. Еще до недавнего времени многие пристани города были утыканы пушками, которые использовались в качестве коннектов. Но постепенно их изымают, реставрируют и превращают в музейные экспонаты. Я считаю, что артиллерия сыграла решающую роль. И мое мнение основывается на словах генерала-дюйтанта Татлебина, который с началом обороны города Севастополя писал, что сейчас главная мысль обороны, чтобы артиллерия атакующего не взяла верх над нашу. Пока наша артиллерия была устойчива и по типам орудий, и по количеству боезапаса, и по подготовке, и по количеству ургейной прислуги, мы сдерживали даже превосходящее многократно наступление противника. Причем это судьба Севастополя как и в первую, так и во вторую оборону.